Новости на этой недельке, господа, самое что ни на есть позитивные За что боролись, на то и напоролись В Британии местные лесбиянки жалуются на то, что мужчины Объявившие себя женщинами, да, вот есть мужчины, которые сказали, все, я гендерно идентифицировался как женщина, вот я считаю себя женщинами и вы все остальные, а ну-ка быстро давайте считайте меня женщиной. Так вот эти вот мужчины, которые стали считать себя женщинами, принуждают лесбиянок к секосу. Причем они считают это нормальным лесбийским секосом. Ну ничего страшного, что у твоей партнерши маленькая такая пипирка. А вот если лесбуха отказывает мужчине, который объявил себя женщиной, тогда этот мужчина-женщина идет в суд и всячески требует засудить, оштрафовать вот эту вот непонятную даму, которая страдает трансфобией, то бишь плохо относится к трансгендерам. Не дает! Что с этим делать местные лесбухи пока не придумали, но вот вам, собственно, лайфхак на будущее. Если у нас настанет такая же дичь, как в Европе, можно смело объявить себя женщиной, подкатывать к лесбиянкам, а если не дала, обвинять в трансфобии и судить их по самые помидоры и получать профит. Ливацкая идеология не такая уж и плохая, как кажется. Закон о семейно-бытовом насилии, оказывается, тоже можно разворачивать по-другому. Представьте, да, что вам выписали охранный ордер, вам нельзя приближаться там, к вашей бывшей там, или к бывшей жене, ну, в общем, нельзя. И вот э, случилось в США... Случилось в США, у бывшей бабы загорелся дом, а ее бывший муж оказался пожарным, который должен был выехать на этот вызов и потушить ее дом. Он, естественно, как законопослушный гражданин, посмотрел на свой электронный браслет. О боже, я ближе 500 метров же не должен подходить к ней и к ее имуществу. И, собственно, остановил всю пожарную бригаду за 500 метров от горящего дома. Дом благополучно сгорел, а дама пыталась вызвать вторую пожарную, Бригаду, но вторая пожарная бригада, увы, не успела. Поэтому вот так вот, дамочка, согласно закону, который защищает женщин, снова пролетела. Но попыталась отыграться и подала еще раз на бывшего мужа в суд, что был не настоящий мужчина, не потушил, он же пожарный, он же должен был приехать. Но суд сказал: извините, дамочка, у него был электронный браслет. Он не должен был к вам приближаться Поэтому в иске вам отказано Вот так вот За что боролись, на то и наборолись